Привет, сообщество! Я целых 4 месяца отдыхал от YouTube, и вы, наверное, уже даже обрадовались, что, блин, наконец-то Дима ушел с этой каторги на завод, гайки крутить, нашел нормальную работу, но нет, я просто отдыхал. И, честно говоря, полностью забыл, что делать, куда смотреть, как говорить. Будем разбираться. И я решил, что... Лучшая идея для первого видео после возвращения будет что-то очень супер простое. Например, я хотел сделать разбор какого-нибудь интервью селебрити или песню разобрать, но потом подумал, нет, блин, если бы это было так просто, это и так бы все делали, и пол ютуба было бы этим завалено. Так что нет. Итак, вопрос. Сообщество, как ты думаешь, почему ты не говоришь на английском свободно пока что? Что тебе мешает? Почему не получается? Давайте, ребят, напишите в комментариях, перед тем, как я расскажу, что я думаю, что думаете вы Сверим Часы, совпадут ли наши причины. Пять причин, к которым я пришел, про которые я хочу в этом видео рассказать, они появились не в последнюю очередь, очередь. Благодаря моим студентам. Спасибо, ребята, вам за наше занятие. Я тоже у вас многому учусь. Кстати, домашку сделали или видосики сидим смотрим. Ты переводишь с русского. Даже нет. Ты пока... Пока переводишь с русского. Ну то есть, для того, чтобы сказать что-то на английском, тебе надо сначала подумать, составить русское предложение, перевести в нем слова, надеть это все на грамматику, и в итоге что-то из этого получается. Сначала хорошие новости. До определенного момента все, кто начал учить английский в сознательном возрасте, как иностранный язык, все так делают. Я так делал со второго класса до четвертого или пятого курса универа, а потом я так делать перестал, отучился. Теперь плохие новости. Во-первых, перевод с русского мешает тебе свободно говорить на английском, потому что вот представь себе, какое количество вещей тебе надо одновременно Пытаться удержать в голове. Придумать, как сказать по-русски, что сказать по-русски, перевести все слова, вспомнить, в каком порядке они должны стоять, вспомнить про грамматические времена, tenses, там формы глаголов, вспомнить, потом еще там предлоги, артикли. И вот где-то примерно в тот момент, когда ты доходишь до tenses, ты уже забыл, что вообще хотел сказать. Yeah. Во-вторых, тут прочитать надо, я это сам не скажу. Сача проуч. Often mixing to carry, what you at all have in view. Такой подход часто мешает донести, что ты вообще имеешь в виду. Что делать? Во-первых, помнить о том, что перевод с русского — это именно временно, это этап изучения языка. Я вообще, знаете, люблю разделять изучение английского не на вот уровне A1, A2, B1, B1 B2, C1, C2, а на два этапа. Первый ты переводишь с русского, второй ты уже не переводишь с русского, и вот второй этап это там, где ты уже более-менее свободно владеешь английским языком. Вообще вот сама фраза "свободно говорить на английском, свободно выражать свою мысль", свобода то в чем выражается, от чего освободиться то надо. Я считаю, что освободиться надо от того из каких слов состоит твоя русская фраза, чтобы сказать что-то на английском. Потому что то, что мы вот цепляемся к тем словам, из которых состоит наша русская фраза, вот из-за этого появляются следующие причины, почему не получается говорить свободно. Ты не знаешь, что делать, когда не знаешь нужного слова. Потому что подумай, вот тебе надо сказать что-то на английском, ты пока переводишь с русского, и ты стараешься сказать Каждое слово, которое есть придуманном тобой русском предложении однако проблема в том что сколько бы ты ни знал слов тебе их никогда не хватит дело даже не в том что если верить википедии в английском языке больше полумиллиона слов и чтобы все их выучить тебе понадобится примерно 136 лет если ты будешь учить по 10 слов в день если ты обычный человек как мы все то если у тебя есть среднее образование и высшее образование твой словарный запас составляет примерно 80 тысяч слов и вот чтобы знать Столько же слов в английском, чтобы ты мог каждое свое русское слово перевести на английский, тебе понадобится всего 22 года в том же темпе 10 слов в день. А если у тебя собеседование не через 22 года, а через 3 или 4 месяца? А если ты еще не проходил то слово, которое тебе нужно сказать прямо сейчас? А если тебе вообще не нужен английский на том же уровне, на котором ты владеешь русским? А если ты знаешь слово, но тупо забыл? Такое ведь тоже бывает и довольно часто. Вот, например, тебе надо сказать человеку прямо сейчас, что у тебя завтра выходной, но ты не знаешь слово «выходной». Что будешь делать? Скажешь человеку... Дружище, вернемся к разговору. Через 20 лет мне надо слова подучить. Или смущенно замолчишь. Или скажешь «I have выход tomorrow», но вдруг прокатит. Или полезешь в телефон переводить слово «выходной» в Google Translate. Это, кстати, рабочий вариант, но только это нифига не свободное общение. Если твоя способность что-то сказать зависит от того, есть у тебя под рукой словарь или телефон или нет, то это никакая не свобода, это зависимость от словаря. Что делать? Я считаю, что надо учиться перефразировать, потому что, ну, забыл ты слово выходной, и что теперь потрачено? Если то, что ты хочешь сказать на английском, гвоздями прибито к тому, из каких слов эта мысль состоит в русском, ты так и будешь мучительно пытаться срастить, как будет на английском выходной, пока либо не вспомнишь, либо не сдашься. Но ты можешь просто взять другие слова, которые ты тоже знаешь, и сказать то же самое. I don't work tomorrow то есть я считаю что свободнее на английском говорит не тот кто знает больше слов свободнее говорит тот кто может очень быстро сообразить как сказать то что надо когда какого-то слова не хватает это конечно не значит что не надо учить слова ну их нафиг потому что человек который и умеет перефразировать и знает много слов вообще в английском как сыр в масле катается однако с изучением слов есть еще одна проблема которая может мешать тебе говорить свободно. Ты учишь отдельные слова вместо того, чтобы учиться что-то сказать. Еще раз. Ты учишь отдельные слова изолированно вместо того, чтобы запомнить, как что-то сказать целиком. Вот, например, тебе надо сказать что-то типа ⁇ вы совершенно не поняли смысла того, о чем я пытаюсь сказать ⁇ И если ты учишь отдельные слова, при попытке сказать это на английском возникает две проблемы. Первое. Вы совершенно не понимаете смысла того, о чем я пытаюсь сказать? Это предложение состоит из 11 слов. Если вы переводите с русского дословно, то вам надо сначала перевести все одиннадцать слов. Вы you совершенно абсолютно не not понимать understand смысл sense или meaning а во that о about чем what сказать tell say speak или talk Пытаться try. И думать про перевод каждого отдельного слова, блин, это же долго. Тем более, что в английском предложении может еще и больше слов оказаться. Там же еще артикли, наверное, будут. A meaning или the meaning. И там же еще, может, предлоги окажутся. И особенно с учетом того, что одно и то же русское слово может переводиться несколькими английскими словами. To tell, to talk, to speak, to say. И из них же еще надо выбрать. Это долго. Uh, really? Проблема вторая. Итоговый результат может получиться... Очень плохим, если у вас не очень хорошо дела с грамматикой. You absolutely not understand sense that about what I try speak. Или результат может получиться более или менее нормальным, если с грамматикой у вас более или менее все хорошо. You absolutely don't understand the meaning of what I'm trying to say. Но если вместо отдельных слов ты стараешься запоминать, как что-то сказать целиком, то часто нет вообще такой проблемы, чтобы составить предложение из 11 слов, подумать про каждое, выбрать, как перевести каждое слово из нескольких вариантов, артикли, предлоги Ты просто говоришь, you completely missed the point. И это в 10 раз быстрее, чем вот этот конструктор по чертежам грамматики собирать из 11 частей. И, кстати, да, обычно Вне зависимости от того, как фраза звучит на русском, английская фраза про то же самое состоит из других слов и часто даже из другого количества этих слов. Что делать? Запоминать фразы, словосочетания и понятия, а не учить отдельные изолированные слова. Это, кстати, не значит учить сленг, идиомы. Тут вы, конечно, скажете, ну, дедуль, ты чё митингуешь, иди таблеточек выпей. Ну, нравится людям что то новое узнавать. Знать отдельные слова тоже нужно, особенно если это существительные, которые обозначают какой-то предмет или явление. Однако вот в случае you completely missed the point, я бы не стал записывать в словарь тупо слово point с парой, там, вариантов перевода, точка, Пятнышко, а, момент, смысл. Я бы записал целое понятие to miss the point. А, упускать смысл сказанного. И тогда, если ты будешь вести свой словарь таким образом, ты просто в итоге будешь собирать предложение из меньшего количества более крупных частей. То есть не из 11 маленьких кусочков, а из двух-трех словосочетаний. И это будет быстрее. Причина четвертая. Ты не практикуешься выражать свои мысли. Потому что словарные тренировки, грамматические тренировки, э, английский по песням, фильмам, сериалам, интервью, селе, по твиттеру, это все, конечно, замечательно. Однако ты не научишься свободно выражать свои мысли, если ты не будешь постоянно тренироваться выражать свои мысли. То же самое перефразирование – это навык. А навыки укрепляются, закрепляются и вообще рождаются только в ходе практики. Практиковаться выражать свои мысли на английском можно разными способами. Можно делать это письменно. Вести дневник, я делал про это не одно видео. Вести блог, писать комментарии в твиттере или в реддите, что я недавно начал делать активно. А, ругаться на тиммейтов в чатике в доте и так далее. Практиковаться можно устно, можно ходить в разговорный клуб, а можно во время занятий со своим преподавателем разговаривать на английском, можно ругаться на тиммейтов в Доте в голосовом чатике. Russian, Mute, mother... Me, Кстати, вот кроме шуток, если любите компьютерные игры, рекомендую играть в тактические шутеры, типа Squad или Hell Let Lose. Где адекватная комьюнити постоянно нужен голосовой чат, потому что там важна координация. Я последнее время играю очень много языковой практики получается. The code They can... they so peaceful, go Или можно практиковаться, разговаривать на разные темы с носителями языка. Недавно я попробовал сервис Cambly, который как раз заточен именно на разговорную практику, на разговор с носителями на отвлеченные темы. Днем интересно то, что он как раз не про, не про поиск постоянного преподавателя, с которым вы будете разбирать грамматику и делать там упражнения и домашки несколько раз в неделю по стандартному фиксированному графику, ну как-то обычно бывает с репетитором. А он именно про то, чтобы с разными людьми практиковать разговор, то есть общаться именно вот на отвлеченные темы. При входе в Кэмбли на главной страничке показываются сразу преподаватели, которые прямо сейчас находятся онлайн. То есть можно выбрать любого из них а по интересам или по варианту произношения, кстати, что довольно полезно, если вы хотите привыкнуть к определенному варианту произношения, перенять его или просто хотите научиться понимать собеседников из разных точек. Выбирайте, звоните ему и разговаривайте. Я взял на Кэмбле разговор на 60 минут. Мой собеседник Энтони говорил с американским английским акцентом, но его предки были с Филиппин, поэтому мы большую часть времени разговаривали про культурные и языковые особенности наших двух стран. Кстати, узнал много нового. Оказывается, на Филиппинах очень много локальных языков, из-за этого много разных казусов, которые для нас странными выглядят. Например, когда ты говоришь цифры... На Филиппинах это делается несколькими разными способами. Если ты говоришь про время, то цифры ты говоришь на испанском. Потому что, мол, испанцы привезли на Филиппины часы, когда колонизировали страну. Если ты говоришь про науку, про точные науки, математика, физика, то цифры ты говоришь на английском, потому что эти науки в школе преподают именно на английском. Но если ты в бытовой беседе говоришь про цифры, то ты говоришь их на тагальском. Это один из самых крупных, самый крупный, по-моему, на Филиппинах язык. Мне сервис понравился. Можно брать столько разговорной практики, сколько нужно, тогда, когда это удобно, выбирать собеседника по интересам и по варианту произношения, что очень важно, и все собеседники там именно носить или английского. Сервис можно попробовать бесплатно, вот по этому промокоду можете получить 10 минут, чтобы все потестировать, посмотреть, и по нему же можете получить скидку 40%, процентов, если сервис вам понравится, на годовой пакет разговорной практики. Так что практикуйтесь на здоровье, а мы перейдем к следующей причине, почему, возможно, вы не говорите свободно. Ты боишься. Здесь вроде бы надо перейти к теме, как не бояться ошибок, но я довольно много сделал видео на эту тему уже, и я, наверное, даже не про это хочу рассказать, расскажу про себя. Потому что, ну, я в своем английском более-менее уверен, я его комфортно, свободно им владею, но я интроверт, и мне, допустим, тяжело э, общаться с новыми людьми. Вот что далеко ходить? Когда пару дней назад мне надо было потестировать Кэмбли, взять этот разговор... И записать что-то для видео Я минут 40 пытался ломать себя Уже наконец кого-то найти, там, позвонить Потому что, ну, блин, я, я начинаю переживать Что а вдруг там разговор не пойдет А вдруг тупить будем Там еще что-то пойдет не так Вот, мне в принципе тяжело с новыми людьми Начинать общаться Если ты нервничаешь по той или иной причине твои когнитивные способности, это известный факт, они снижаются. Вспомни любой экзамен, который ты когда-либо сдавал, от которого что-то зависело или зависело многое, ты вроде бы подготовился, и ты приходишь, у тебя башка не варит вообще, потому что ты переживаешь, ты боишься. Если ты не уверен в своем английском, боишься ошибок там и так далее, да, и еще боишься с новым человеком разговаривать с носителем, насколько тебе сложнее думать. И еще подумай о том, что пока ты не владеешь английским э, комфортно, пока ты переводишь с русского, к причине один возвращаемся, о каком количестве вещей тебе надо одновременно думать. Планка твоих возможностей когнитивных, когда ты стрессуешь, она падает. То есть ты еще меньше можешь нормально сделать, чем в обычном спокойном состоянии. То есть как бы тот предел твоих возможностей, когда ты нервничаешь, сильно ниже обычного. Что делать? Лучший способ, который... Известен мне, во всяком случае, это регулярно, систематически и много делать то, чего ты боишься, потому что это, опять же, известный факт, что чувство страха, оно притупляется, человек быстро ко всему привыкает, и когда это не что-то новое, а уже привычное, тебе не так страшно, ты меньше нервничаешь, твои когнитивные способности от этого только улучшаются, планк твоих возможностей повышается, тебе тупо легче говорить, в голове больше вычислительных мощностей освобождается для того, чтобы сделать все, что ты должен делать, поэтому... Да, самый лучший способ не бояться говорить, который мне известен, это говорить и видеть каждый раз, что ничего страшного не происходит, если ты что-то делаешь не так.